Ты прям выше пьюничка? Ну, очень не хватит Ну, стой! Ага, ну стой, конечно. в общем, мы покупались, только что пошли от набережной Пальмы, Пальмы кругом. И сейчас будем покупать билет на завтра. Где он написан? Да. На целый день, да? Здрасте. Здрасьте. Так, это цена в кастинге. И на сайте. 1200. Ага. Здесь билетики принесли по 1000 рублей. Отлично. Давайте два. Давай. Все? Ну, хорошо. Спасибо. Взяли мы, оставили предоплан в 200 рублей. Завтра из 10 до 6. Ну, целый день, по сути, мы там будем. Потом через день мы, надумали, вот, да, надумали кататься на кораблике, которые, то есть, фарусный Салютом, салютом обязательно, чтобы был закатик обязательно тоже. А потом уже через день, когда мы прохлажем на этом кораблике, решили поехать на прогулках куда-нибудь в горы. А сейчас внесем эту бумажку, чтобы они не потерялся. Объяснили нам прямо на пальцах, куда, чего идти, там идем какие-то свои люди, я так понял. Типа через нас будет контакт. То есть у них покупать будет еще 200. 50, если смотрели. Че? Лучше 250. 250. Потому что мы сейчас идем переодеваться, превращаться опять же в нормальных людей в очередной раз и пойдем гулять. Гулять? Пойдем найдем спарк, кстати, покажем найдем спарк. Ну что ж, начнем мы наши поиски с пара, вот, вот от столовой. Позелись, идти в минуту. Ну не обязательно с пара, типа магниты, ну, пятерочки. Ну да, пятерочки красно-белого как то обычного магазина сети большой. Вот, и примерное местоположение вам покажем сейчас. У нас, кстати, сегодня приехали знакомые сюда. Они в кемпинге работают между водопадом и АШ, как я поняла. Ну, они, короче, сегодня в Лазариске, может быть, встретимся, покажем вам. Я сегодня Лёша составила, одеться мандали. Первый я раз работ... в жизни вообще. Угу. Я, Скажи. Я... я не буду показывать. Ну ладно, ну. Да нормальные. Но там танцы в очереди вычастливы. Урывка. Наоборот. Цены дай, почему по ценам, посмотрим немножко ну, Мы решили без обойтись, без навигатора, без карт просто а? погулять. Да, найдем, не найдем, но наверное найдем. Но ну, обратно мы сориентируемся. Адрес я знаю наш. Просто судя по нашему городу, у нас эти красно-белые, прям вот в каждом доме. Я не знаю, зачем ну, не это сделать. Через, через дом это он, ну, есть. Переход вон. Да пошли пока туда прямо. А здесь что-то как-то там О, а боже... ни Вот мы только что сейчас говорили. Дарва, вот когда... Леха. Вот, прям Будет. только что говорили. Сейчас мы их встретим. Вот. Встретились, поболтали. Идем дальше. Не знаю. Сказали нам прямо, там есть магнит, сзади есть КБ. Еще да. через дорогу есть, по-моему, пятерочка, она сказала. Ну и сейчас мы вдоль железной дороги идем, а справа от нас парк. То есть мы особо никуда не ушли. А? Да. -то вот где перестали снимать, оттуда и идем. <laughs> Мне кажется, где-то здесь он должен быть. Опять пиво, пиво. Ну, столовая еще одна. Сейчас Какая-то прям манюсика. Нифига не манюсик, смотри, что там дальше. А, oh, колораж, это одна центральная улица вообще, если честно. Вот, я про нее говорил, колораж, и типа туда он прямо, и дойдешь до самых гор. Я по карте всё не смотрел. А вон магнит, Ну тогда все. Ну, короче, выходишь на колораж и идёшь прям сразу. С народом, да. Ёб. И тебе прохладно, да, прям. Ох, визит. Тут такие магазины с супом. Да, здесь Охереть вот с народом. 23. Я думал тут где-то, оказывается, да? Да. Закупились мы, идем обратно. Можно ли возле железной дороги? Очень громко. Да, только что проехал состав. У нас сразу мысли, как тут люди живут, блин. Тут по-любому есть отели а рядом. Ну вот, над ну, да, да. нами. Блин, мне кажется, здесь номера дешевле стоят. Ужасно. Я думаю, когда ты бронируешь, ты не знаешь, что рядом с тобой просто железная дорога. А мы сейчас идем все скинуть и погулять. Надеюсь, тебя видно. Мы, сомнения. Короче, пришли мы опять в центр событий всех. И увидели здесь вот такие штуки. Объяснили нам то, что надо закинуть вот эти бананы. Девкам от этого расстояния. Надо попасть в рот миньона. Парни с этого расстояния, надо попасть в рот миллиона. Вроде бы со стороны выглядит это очень легко и просто. Ты не в питание, да? да. Пробная попытка будет? Да. Пробная попытка. Откуда? -то? Я больше не попаду. Давай попробуем вот так вот. Сложно. Да ладно. А ты мне еще раз дашь попробовать, да? Это уже треть, а тысяча идет оложить. Ну давай. Давай, а сколько расчета стоит? 30 рублей. Давай я сразу попробую. Давай. Я не попаду. Все 15 точно не попаду. Ух ты! Я в себя верю, зайчик. Явно не заметка себе. Все. Понятно, можешь, короче, не стараться уже. Ну, можно стараться, давай. Ну ты че? О, ты ну Короче, ты конечно косенький! А да я одну промазал, потом уже все настрой промазал. Да, Когда один раз промазываешь, сразу все такое типа уныние происходит. Друзья, да, приходите еще. Теперь у Максима два манга. Не, я прям такой, типа, при, приуныл такой, сразу с первой попытки, мне прям... Почему так... здесь с дротиками? прям так же да. с первой попытки сразу промазал. Да. Мы идем дальше, скорее всего, дойдем до кафешки, которая находится впереди, которая которую первую кафешку мы ходили, заказывали шашлык. Скорее всего, туда пойдем, да? Да? Пиццу так измородовали Можете, в принципе, наблюдать Какой да колорит музыки девочки. здесь различный просто Мы дарим свой музыкальный подарок девочки, для вас О, -джа -джа, подали. О -джа -джа. Три метра проходим Сейчас будет следующая музыка Время полдесятого Хорошо, понятно да, а второй день в этом месяце встречают Росгвардии. Да, понятно? да, да. Как топчутся, все топчутся, ничего ага. не видно, просто народ. Тут каждый очень много мяса. Прям. Очень много мяса и очень много пива. Не, ну реально, по сравнению с там, 2010 ыми годами, где было вино на каждом углу, его почти нигде не видно. Ооо, дымок пустили. С фотком, эйпером. Просто кто разом. Да, да, да. да, Потому что там везде грили стоят, и от них еще печет. Проблема детства, когда я знаю все эти песни. да? <смех> Прикольно, да, то, что так делают, придумали? Типа мешочки и подсветочка. Прям к морю? Да. Мальчика! Привет! <смех> Здрасте! Нет, это вы нас видите в уголочке, а мы видим вас также нормально, как ты меня. Такие красивые. Такие красивые. Такие красивые. А они еще обратно на камеру. я а же Вкусничек, долья находится. Привет, все здрасте, вечер. Давайте к залетайте, давай, перейдем. Давай, давай привет, от передай. От Лешки передай, от Сашки. От Лешки, Сашки. А кому? Всему миру. <соцентрический> Всему миру, от Лешки, от Сашки. Ой, мой Друзья, мой. всем доброго. И наши гости где? Где аплодисменты, где поддержка? Давай, давай. Рассолились, поехали в по машину. Да. Стоят. Давай, давай, давай, робчая. Да, вот это у нас Нет. А кем я не занимаюсь? Ой, мальчик. Кто поддерживает? Кто поддерживает? Орс поддерживает. Вижу! да, все. Там тоже тусяу какой-то. Это то же самое кафе. Одни же. Ой! Зачем так портить песни? А вот здесь мы вообще не были, да. Вон этот корабль, который с прусами старый. Который типа. солид, да. да. Джон Сильвер, да. Такого не видно, да? Но он прям большой на самом деле. Надо посмотреть, что там за программа. А тут еще блогеры. Это уже колопает. Блогеры, блогеры, börьтесь. Летучую на это, это, это tipo, типа с... Боже. Как, как он этот раскрывает? А Пока шли, перехотели есть и решили взять по коктейльчику себе. Мохито я взял и Сашка молочная молочной коктейль. Блю Киросау еще туда добавил. Блю Киросау. Блю да. Около вот этой шаурмички, которую мы первый раз ели в шашлыке. И вот тут соседние. Давай пробуем. Взяли вот такой коктейль. Он типа апельсиновый, блю Киросау, лимоны там, апельсины какие-то плавают. Мохито плюс блю Киросау. У меня клубничный коктейль молочный. Сашка на опыте все знает, все расскажет. Я просто слушала. Ага, а это молочный коктейль с чем? С клубникой. С клубникой, Че, как? На хлебни попробуй, я и твой попробую. У прям такой прям цитрусовый вкусный. Молочненький. Ребята, вы когда заказывали? Вот здесь. Да, да только мы что. Мы спросили уже оттуда. Знаем, Ходишь, заказываешь напиток допустим мохито фреши молочные коктейли и выбираешь вот из этих всех вкусов их до хрена. я так чисто рекламка заценил цены приходите радуйтесь наслаждайтесь все допили очень классная тема советую Решили пойти в номер, потому что завтра нам предстоит физически тяжелый день, 8 часов в аквапарке, поэтому мы сейчас, наверное, придем, включим какую-нибудь киношку на ноутбуке, либо, может, последнего героя или YouTube включим, выпьем, наверное, по ноль пяшечки, мне кажется, нас вырубит. Топаем в сторону дома. Да.